После начала спецоперации на Украине Эриксон и Nokia приостановили работу в России, так же как Intel, Dell и многие другие. В условиях, когда у нас происходит запрет на использование оборудований Sony Ericsson, простите, просто Эриксон или, значит, Nokia, то мы, конечно, будем возлагать большие надежды на оборудование компании Huawei. Вот, ну и также, конечно, отечественных производителей, которых, разумеется, будут поддерживать. Но, скажем так. Пока удобнее думать о том, что нам поможет Китай, нежели операции исключительно на отечественные продукты.